Здравствуйте, меня зовут Алла Владимировна, и вы находитесь на ресурсе соловей.центр. Как вы думаете, почему с одними людьми происходит то, чего не происходит с другими? Чтобы мы стали успешными, с детства хорошие родители стремятся развивать наши способности. Почему же тогда гений? Высшее проявление таланта в жизни может еле сводить концы с концами, живя в проголодь, а посредственность – запросто купаться в роскоши. Как случается, что во главе государства оказывается малообразованный человек или клинический алкоголик? Что это? По какому принципу указующий перс судьбы выбирает единственного кандидата, обходя вниманием поистине достойных людей? И как этот странно избранный изначально оказывается в конкретное время, в конкретном месте, чтобы это с ним вообще произошло? И просто, почему кто-то счастлив, а кто-то нет? И что это за субстанция такая, везение? Сколько себя помню, меня всегда интересовало это самое на первый взгляд неуловимое и постась человеческой жизни судьба. Вначале моим решением исследованием было делай так, чтобы потом не жалеть. Я довольно долго жила по этому принципу, пока не пришла к пониманию, что да, я не жалею. Но и счастье в результате как-то не в избытке. А когда настали трудные времена, я стала ощущать жизнь как стихию, которая меня гнала, пинала, и самое ужасное, было мне совершенно не подвластна, чтобы я не предпринимала. И тогда я начала свой новый поиск ради возможности создания счастливой судьбы. Как человеку, воспитанному в атеистическом советском обществе, поначалу мне было совершенно без разницы, кто ответит на мои вопросы. Наука, эзотерика, теософия или религия. Я была готова учиться у всех. И главным моим стремлением стало выяснить, что и как делать, чтобы получалось, чтобы результат соответствовал ожиданиям. При этом не надо экстрима селиться на краю земли, уходить в отшельники. Все должно быть естественно, доступно и применимо в обычной человеческой жизни. И непременные условия. Результат обязательно должен быть экологичным. Не навреди. Десять вечных заповедей рождали больше вопросов, чем ответов. А умозрительные рассуждения и темы типа более развитые цивилизации нам скажут, когда мы будем к этому готовы. Меня совершенно не устраивали. Мне нужны были четкие понятия и надежно работающие инструменты. Короче, как управлять судьбой? Ведомая поиском я знала, что моя жизнь будет там, где найдутся ответы на эти мои вопросы. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается спустя годы всевозможных успешных, волшебных и интересных практик, сегодня я имею честь, удовольствие и гордость представить вам результаты своих многолетних исканий. Как вы понимаете, имея многообразный опыт различных теорий, школ и направлений, мне есть что сравнивать. Поэтому сегодня вы имеете возможность получить для себя самое лучшее и прогрессивное и если особо не скромничать, эксклюзивное, что есть в мировой практике и что серьезно работает. «Ах, что вы!» – возразила мне как-то коллега. страдание это испытание за грехи наши, и мы должны терпеть и молиться, чтобы Бог простил». «Значит, по-вашему, если на нас кто-то напал, мы не должны защищаться, а ждать, что будет?» Если кто-то воспитывался в неблагополучных обстоятельствах, значит, по-вашему, он не должен искать для себя лучшей доли? Если болеет ребенок, в здравом уме мы все-таки станем его лечить, а не безвольно ждать, что нам будет за грехи наши. Как говорят в народе, намного надейся, а сам не плашай, а вот дела наши пусть будут богоугодными». Моя работа в помощь тем, кто считает себя заслуживающим счастливой жизни, имеет смелость проработать причины своих проблем, бед и неприятностей еще при этой жизни, не оставляя мне сюрпризов типа обухом по голове и на те же грабли. Она для тех достойных родителей и будущих родителей, которые больше всего на свете заботятся о том, чтобы судьба их детей сложилась счастливо и благополучно. И главный вопрос для них – как это сделать? Ведь судьба – это проявленные результаты всей нашей жизнедеятельности. В ее хитросплетениях принимаем участие не только мы, другие люди, имеют место внешние обстоятельства, явные, странные, порой необъяснимые связи, сделанные нами выборы. А потому судьба – это сложная, многоуровневая система. И наивно предполагать, что, используя секрет исполнения желаний, вы непременно решите все проблемы. Уже пробовали? Так-то. Если бы все зависело от знания и секрета из интернета, все бы уже давно были счастливы. Точно? У меня для вас есть хорошая новость. Больше не надо на своем горбу таскать тяготы жизни, потому что уже изобретено то, на чем можно вести. А от многого можно избавиться, чтобы не захламляться. Что, если наконец-то наука вплотную подошла к расшифровке кодов связи человека с его тонким миром? А это так и есть. Что, если бы изменения осуществлялись всего за несколько терапевтических сессий? А сегодня это так и есть. Как вам понравилось бы, если бы вместо воспитательных объяснений и нравоучений прямо на занятии можно было бы получить быстрые, качественные изменения? А главное судьбоносное, подумайте и решите. Существует ли что-нибудь более ценное, чем возможность прожить наилучшую модель в своей жизни? А при настойчивом интересе узнать свои миссии? Познать высший смысл. И при этом не надо тратить годы на поиски, а воспользоваться готовым настолько же элегантным, насколько и гениальным методом. Оно вам надо? Только вы сможете ответить себе на этот вопрос. Не спешите. Посмотрите материалы сайта, поразмышляйте немного. Подумайте о том, что неуправляемая жизнь хуже неуправляемого автомобиля. И в путь дорогу осилит идущий. С вами я, Алла Владимировна, психолог, психотерапевт.